Космоса, а не хватает сильно нам космоса. Ну и, ребятки, в связи с этим, конечно же, я хотел вам продемонстрировать совершенно новую игрушечку под названием Everspace 2 Prototype. Игрушечка появилась совсем недавно и доступна уже для использования, так сказать, для испытаний и так далее. Она находится пока что в раннем доступе, я так понимаю, вкратце, это у нас стремительный космический шутер для одного игрока с открытым миром, множеством добычи и элементами классической ролевой игры. То есть, заметим, у нас сегодня в эфире космическая RPG, ребятки космическая, просто действие которой происходит в мире полным тайн, опасностей и незабываемых приключений. Ну и давайте ребятушки посмотрим. Сегодня я сделаю краткий обзор и... Первый взгляд на данную игру. Все ссылки на нее можно найти будет ниже в описании под данным видео. Давайте, ребятки, приступим уже. Как только мы заходим, нас встречает вот такой вот а, меню. Что у нас здесь имеется? Пока что я вам скажу, что русского перевода у нас, к сожалению, нет. И будем руководствоваться только лишь а, английским языком. А, тут у нас, значит, а, загрузочки какие-то, да, наших с вами, я так понимаю, игр. Тут у нас, значит, опции ничего такого сложного. Аудио, видео и так далее, и так и подобное. Ну и тут у нас Amine, главный экран, где мы можем начать совершенно новую игру. Давайте, ребятки, начнем и посмотрим, каков же геймплей, а вы для себя сделаете выводы, стоит в нее играть или же нет. Но перед началом видео поставь, пожалуйста, лайкосик под видосик, и я непременно тебя отблагодарю в комментариях. Братишки, скречу важны, ребятки, ваши лайки, потому что это для него как двигатель прогресса или как топливо. Вот для этого замечательного а, корабля-истребителя, на котором мы сейчас не будем играть. Ну что ж, нам дают в пользование, я так понимаю, вот такой вот кораблик, да, нехило так он смотрится, здесь вооружением здесь напичканный. Я так понимаю, можно какие-то параметры у него посмотреть, вот здесь вот в, в правом углу у нас отображаются какие-то его а, уникальные, особенные черты, да, этого корабля. Ну и здесь у нас находится, я так понимаю, бойзапас какие-то, значит, а... Гранаты, какие-то ракеты, я так понимаю, 100% или прочности, или 100% щита. Также давайте взглянем на другие какие-то аспекты меню. Здесь мы можем выйти, я так понимаю, на главную. Здесь у нас находится инвентарь, видимо, полный нашего корабля. Здесь, здесь какие-то у нас непонятные штуковины, да, всякие сенсоры, всякие щитки, ящички, коробочки, коробочки. Да, да, да, это у нас оружие, я так понимаю, да, с его характеристиками, то есть там у нас дамаг секунду указан, да, и прочка, видимо, этого оружия. Также здесь тоже какой-то лазер. В общем, много, ребятки, всего у нас здесь находится. То есть это, собственно говоря, инвентарь, скорее всего, нашего корабля. Хотя нет, так, да, это у нас инвентарь, это у нас менеджмент, это у нас, значит... А, это у нас, ребятки, карта, где сейчас мы находимся. Мы ее можем вот так вот рассмотреть. Напомню, ребятки, что игрушечка под названием Everspace, вторая часть, Everspace 2 этого года. В этом году ожидается релиз данной игрушечки, но точно пока ни от кого ничего было неизвестно. А игрушечка вот недавно появилась в свободном доступе, поэтому братишка Scratch решил ее затестировать. Мы находимся возле вот этой вот, прои... возле вот, этой вот планеты под названием Сета-4, я так понимаю. Вот он, наш кораблик здесь маленький, а это у нас наша солнечная система. Я так понимаю, можно как-то путешествовать, друзья. Да, у нас на этом все не заканчивается. Вы смотрите, какая развязочка. Можно слетать сюда, сюда, различные, я так понимаю, солнечные системы у нас здесь доступны для исследования. Но я думаю, нам и этой будет достаточно. Надеюсь, что мы сейчас посмотрим по максимуму, что же нас ждет в этой солнечной системе. Так, так, так, давайте-ка дальше посмотрим. что Это у нас что за пункт? Это у нас, значит, пункт пока что непонятный мне. Также у нашего корабля, вот здесь вот в правом верхнем углу, есть experience, который мы будем копить. И выходим из этого меню. Ну что ж, выходим из меню. И нас сразу же, ребятки, выпускают. ВС мы, значит, а, в, в, в, вперед-назад. А, летаем влево-вправо. Маус Х, это у нас, значит, атака, я так понимаю, да? Ага, это у нас основная атака. Да, это влево-вправо и так далее, друзья. Ну что ж, выпускают нас из ангара и предлагают нам, видео протестировать наш с вами кораблик. А какая это у нас цель, интересно, есть? Я что-то не пойму. Меня что, просто так выпустили в космос? Типа, иди, родной, лети, вот тебе, вот тебе корабль, иди давай отсюда уже, все. Ну, я думаю, что какая-то цель у нас должна быть. Мы же не просто так вылетели сюда, правильно? Вот там вот что такое за значок постоянно светится. Ага, это моя база, я так понимаю, из которой я вылетел. А могу я в нее обратно залететь? Мне вот прям интересно. Ох и управление, ребятки, здесь... Конечно, надо будет попривыкнуть. Так, секундочку. Прям куда-то ведет постоянно меня. Прям куда-то постоянно ведет. Интересно, мне вот просто интересно, смогу сюда залететь обратно или нет. Вот это у нас, значит, обратная дорога. И да, друзья, вот как-то боком мы залетели. Но, несмотря на это, нас все равно паркуют нормально, ребятки. Просто-напросто я решил проверить, как у нас происходит этот момент. Да. А, ну что ж, выдвигаемся. Я предпочитаю все-таки выдвигаться. А, достаточно на escape нажать и нас выпускают сразу же И летим, друзья, я так понимаю, нам необходимо что-то исследовать Вот там вот, смотрите, красные точечки Давайте туда слетаем и посмотрим, что там есть Там, похоже, я так понимаю, это враги, которых надо будет сейчас уничтожать Давайте подберемся поближе и посмотрим Да-да-да, друзья, надо уже начинать потихонечку исследовать Да, здесь окрестности, а, мне какие-то странные сигналы Так, на R, что, что значит на R? Ага, это уже атака в меня пошла, я так понимаю, да? Ну что ж, дадим отпор супостату, а? Ах ты бесстыдник такой, получай, гад ты такой. Так, надо, надо срочно бежать в прицеле всех врагов. Да-да-да, они, они по мне атакуют, но у меня пока щиты справляются. Да, друзья, взорвал я одного, а вот по поводу второго я не знаю, где он. О, вот он где. Это какой-то пожирнее попался. Так, надо навестись, ребят, очень сложно наводиться, особенно в начале. Так-так-так, секундочку. Сложновато наводиться на него. Так, какой-то это жирный. Он меня уже, по-моему, щиты снял. А я стою на одном, на одном месте, да, друзья, мы взорвали, я зачем-то выпустил ракету для контрольного, так сказать, момента, но ракета прошла мимо, так, еще враги, еще враги вижу, так, только я плохо как-то пока ориентируюсь, да, давайте, ребятки, вот туда вот настреливать в мишеньку, там то ли турелька какая-то, то ли что ли, я не пойму пока что, но мы будем просто настреливать, а пока что по настреливают, я смотрю, и по нам также, да? Да, стараемся максимально точно, сконцентрированно вести огонь Вроде бы всех здесь просаживаем Да, там еще у нас вдалеке что-то Надо это что-то срочно выносить Кстати, да, можно просто зажать клавишу мыши и атаковать Опа, мне похоже щит сбили Так, пора уходить, ребятки, влево, влево, влево Секундочку, да, ну тут вроде мы, смотрю, это, зашатали всех, отлично Так, как, как нам можно передвигаться? Ага на буковку «Р» у нас крен, ребятки, вокруг своей оси. А на буковку «Е» e у нас крен в другую сторону. Ох, как будет прикольно сейчас. Надо разбираться, друзья. Так, а вот там что такое? Сколько метров? 900 метров. Это у нас, так я понимаю, какие-то ресурсы. Так, ну, ну в эти, к этим ресурсам мы обязательно слетаем. Давайте сначала проверим здесь, что мы тут надамажили-то, я не пойму. Так, да. Давайте крен выровняем, чтобы было немножко по -по -по -по -по понятнее. Так, а как вверх подниматься? А как вниз? Так, это у нас ускорение. А вверх-вниз? А, на пробел вверх, а на, на вниз как? Обычно вниз это на С идет, да? Ну, я тут не вижу, чтобы можно было вниз. Так, ну ладно, разберемся, друзья, потихонечку разберёмся. Это что за бочки, их типа взрывать можно, да, как в шутанах. Вот так вот бабах... Бабах, и сейчас бомбанет. Ох, бомбанула. Я надеюсь, что это, это не были те самые ресурсы, за которыми я сюда летел. Ну да, я на это очень надеюсь. Кстати, зачем я вообще сюда летел, на эту позицию, и так сильно ее отвоевал? Есть какое-то логическое заключение этому всему, нет? Я, если, если честно, здесь ничего такого не вижу. Вот мы подлетели по максимуму. Так, ну, меня, похоже, кто-то атакует издалека. Тихо, тихо, тихо. Не на того напали, я вам скажу. Так, сейчас мы начнем огонь. А ну, получай ракеты в глаз. Ракеты очень хорошо справляются, но ракеты, кстати, у нас не бесконечные и у нас их определенное количество. 17 штук осталось, я так понимаю, вот там вот в левом, в правом нижнем углу это отображается. Так что, за что мы боремся, собственно? Так, главное в метеорит не влететь, осторожней. За что мы, собственно говоря, здесь боремся, я не пойму. За ресурсы какие-то, а где они? Надо ведь их собирать. Так, вот сюда вот давайте подлетим, вроде что-то было показано. Вот, какой-то вроде бы, а, да, надо подлететь и посмотреть. 500 метров, давайте подлетим. Ой, черт, блин, повредил корабль, что ж мне теперь будет с этого, а? Так, вот ресурс, ребятки, и надо бы его забрать на F. На F мы забираем, отлично, ресурс какой-то собран Давайте еще за ресурсами скатаемся Так, здесь у нас что такое? Это что за секретное место такое? Давайте глянем, что это такое, что можно здесь сделать И E А F, F надо просто забирать, да, на F забираем И что это такое, интересно, у нас, я не знаю, друзья Если честно, что это у нас за сфера такая странная Куда ее надо доставить? Я не знаю Наверное, надо ее куда-нибудь, наверное, довезти если честно, какие-то должны быть квесты, наверное Но у меня ничего такого нет Я вот по этим вкладочкам клацаю И нет никаких, друзья, у меня конкретных заданий а Вот эту сферу, то, что я взял Я не знаю, для чего она вообще, что это такое И... Да, надо будет разобраться. Кто, ребята, уже играл и знаком с этой игрой, пожалуйста, напишите мне в комментах, что это за сфера, которую я сейчас взял и зачем она нужна, куда ее вести. Как-то просто с этой сферой мой корабль чувствует себя не совсем адекватно. Так, забираем еще один ресурс. Замечательно. И продвигаемся дальше. Да, если честно, к управлению надо попривыкнуть. Так, там что такое, затаилось у нас? Давайте попробуем постреляем. Красненько, Красненькая обычно это враги. Сфера куда-то исчезла. Так, это у нас какое-то, видимо, непонятное хранилище или что-то в этом роде. Ну и постреляя по нему, ничего не происходит. Но это вроде как вражеский объект. И, скорее всего, нужно его просто уничтожать. Так, секундочку, что это было? Ах ты, там еще турелька стоит, оказывается. Которая выпускает вот такие вот бомбочки, которые, видимо, и в нас и могут попасть. Так, давайте попробуем ее уничтожим. Ну, я смотрю, она достаточно бронированная. И наш с вами слабенький бластер с ней справляется очень даже плохо. Так, секундочку. У меня, похоже, перегрелось мое основное оружие. Так, да, мы, мы начинаем уже снимать хпшечку. Пошла, пошла. Первый это был щит желтый. А теперь пошла хпшечка. Так, а где восстановление? А, я не вижу, где-то восстановление должно быть наших с вами бластеров. Так, секунду, попадаем. Так, пошла, пошла, пошла жара. Сейчас мы тут все расстреляем к чертовой бабушке. Пора уже взрываться. Отлично. 450 экспоинтов нам дают, экспы. А здесь что-то есть вообще? Нет существенное в этом месте. Так, секунду, на нас сразу же напали. Я как только подзорвал, на меня сразу же напали. Так, где, где, где, где кто? Так, нужно срочно ускоряться, да, друзья, давайте ускоряемся. Нужно сначала срочно оторваться от этих ребят, которые меня сейчас преследуют. И потом уже начнем наступать потихонечку. Так, смотрим, ага, вот они. Вот эта штука на меня сейчас нападает. Пытаемся, ребятки, летим задом и ее раздамаживаем. Давай, давай, взрывайся. Куда? Засало, что ли? Иди сюда, говорю. Так. Такие вот, ребятки, у нас покатушки сегодня в космосе. Блин, не могу подбить. Так, чуть-чуть еще осталось. Мои бластеры слишком долго летят. Так, давай, давай, давай, давай. Еще разок, отлично. 600 экспы раздали Замечательно. Я пока что прокачиваю и смотрю, что у нас получится. Так, еще один враг, я смотрю. Надо срочно в него наваливать. А, замечательно, быстро слился быстро слился. Достаточно красочно происходят здесь бои, ребятки. Это первое мое мнение на э, данный момент. И неплохо так, э, если честно, летать. Так, а что, что такое сейчас было? Вот это сейчас что за взрывы такие были? Кто в меня сейчас оттачит, я не пойму. Так, давайте-ка отлетим по-быстрому на скорости бочком и посмотрим, кто в меня дамажит постоянно. Так, это что такое? Это что за ракеты? Откуда они летят? Не пойму я что-то. Так, оттуда вот что-то, по-моему, летит, да? Или мне показалось? Так, так, так. Да, постоянно нужно с кем-то здесь соперничать, с кем-то враждовать, кого-то уничтожать. Так, еще вижу один объект. В общем, ребятки, пока что просто на все подряд объекты я отвлекаюсь и все подряд дома объекты, которые вижу в области в зоне видимости, я просто-напросто дамажу и пытаюсь разобраться, что здесь и к чему. Также у нас, видите, на нашем экране есть различные метки, куда бы нам стоило полететь. Ты что здесь делаешь? Это какой-то, скорее всего, рабочий, что ли, был? И это тоже, похоже, рабочий какой-то, да? Расшатали, друзья, их, да. Зачистка у нас массовая здесь всего лишнего. Захватываем территорию, я так понимаю. Так, вылетаем. Да, вот эти надо объекты забирать тоже, да. Что-то они здесь просто так расположились. Давайте заберем. Что у нас такое? А, койл. А, это у нас непонятно что. Какие-то, ребятки, части, которые нам, скорее всего, пригодятся. Можем взглянуть на наш инвентарь, что мы здесь собрали. Так, вот у нас инвентарь. Мы вот эти две штуки собрали. Это у нас, значит, какая-то пушка, да, ган... А это у нас какая-то деталь. Какой-то просто металл, видимо, в качестве ресурса будет использоваться. Наш корабль, э, он... Имеет, я смотрю, энергетический барьер Он имеет, по-моему, физическую броню какую-то Ну и, собственно, прочка его тоже У нас отображается, видимо, красной стрелочкой Вот тут вот справа, да, видите, на центральном кружке Так, летим, ребятки, собираем все ресурсы Вот тут что у нас такое рядышком Давайте тоже подлетим и следуем Один километра Вроде кажется, что рядышком, а лететь надо хрена. Ну, наш корабль скоростной, поэтому он быстро преодолевает Так, секундочку Тут, оказывается, охрана Охрана тут была, ничего себе я думал, здесь без охраны. О, в ракеты полетели меня. Офигеть просто. Энергетический щит мне пытается снять, друзья. Так, с одним разобрался. Со вторым не могу разобраться. Так, вроде тоже разобрался. Второй уровень получил. Так, остался еще один враг. Секундочку, сейчас и тебе тоже хватит. Подождите, потерпи немножко. Не могу никак прицелом навестить, Улетает сранец такой. Так, отлично. Вроде бы всех расшатал, но мне почти что до конца снили, сняли мой энергетический барьер. Так, давайте все-таки подлетим и заберем, все, что здесь было у нас. Так, так, так, секундочку. Я надеюсь, эти гады опять не появятся. Вижу, что ракеты какие-то появились. Ага! Еще одна ракета, друзья. Надо сбивать такие вещи. Так, давай уже сконцентрируйся. Так, да, можем избивать ракеты. И вот эту турельку надо тоже уничтожить. Да, замечательно. Она просто по нам бомбилась с неимоверной силой. Так, забираем этот ресурс. Да, это что такое у нас, друзья? Это у нас какой-то... Да, ресурс, который мы забираем. Отличненько. У нас уровень 2. И я так понимаю, наверное, можно уже прокачаться. Давайте посмотрим, как же здесь можно прокачиваться. Так... Или надо нам, за... для этого, чтобы прокачаться, наверное Надо залететь обратно к нам а, В нашу, так сказать, опочивальню, где мы Находились раньше а, Типа в наш гараж, чтобы прокачаться Наверное, я так думаю, это правильно, ребятки Будет, да, что нам нужно будет для прокачки Залететь обратно туда, откуда мы Вылетели, но ну, а мы пока по пути будем собирать все То, что мы видим, так вот это что такое За ресурс, давайте подлетим И это что за странная сфера, так На что надо, на F надо нажать, какая-то странная Жидкость непонятная, я ее взял Я не знаю, это скорее всего какие-то бафы, которые мы собираем которые возможно нам Дают плюсы какие то да я не знаю друзья Будем разбираться вместе с вами что я могу сказать Дорогой телезритель а что ты думаешь Уже по, этой, по поводу этой игрушечки Пиши пожалуйста в комментариях Братишка скрэч непременно прочитает И на них тебе ответит А мы продолжаем играть в Эверспейс вторую часть Игрушечка находится у нас в демке пока что Да, она не полностью вышла в релиз Долж... О, как быстро это было, а Вы смотрите, как у нас пролетел быстро этот астероид Так, это у нас какой-то металл, забираем его Да, игрушечка пока по... Игрушечка пока находится в демо-версии в, демо... де... в демке И мы в нее играем Так, это я что, обратно лечу? Туда-сюда, короче, летаю, друзья <с Dylan> Я что-то здесь просто забыл А, это опять та же штуковина, субстанция, блин Я не знаю, зачем я ее собрал еще раз Ну да ладно, пригодится в хозяйстве все все сгодится, а нам надо уже потихонечку выдвигаться обратно на нашу базу, на нашу станцию Попутно собираем вот этот всякий металлолом Это у нас скраб, да, то есть он в любом случае пригодится нам скорее всего для развития нашего кораблика Что можно еще подобрать? Вот эти штуки черные, я не знаю, это то ли топливо, то ли что это, я не пойму, друзья Но мы пока на них упор делать не станем Пока что мы сделаем упор на какую-нибудь вот такую вот продукцию или что это такое, на какие-то детали, которые, наверное, нам больше всего пригодятся. Так, собираем. Так что, ох ты, это у нас типа боксы, да, разбросанные Здесь смотрите, сколько всего кредиты нашли Офигеть просто, так, все берем Это же все взять, да? 285 кредитов нашли Так, давайте глянем в наш инвентарь Да, друзья, это мы забираем совершенно все Так, летим дальше Инвентарь у нас, как видите, в нашем корабле Не бесконечный, не безграничный А потому следует всегда следить за уровнем заполнения Так, что нужно на F? На F это что-то... Подождите, что это было сейчас? Что это такое? О, это супер ускорение какое-то просто, да? Я так понимаю, что на супер ускорение тратится какая-нибудь... Так, а Jump Drive что это такое? А, это скорее всего супер-супер-пупер ускорение. <laughs> это, наверное, для полета между звездами. Но мы этим пока пользоваться не будем, мы сначала все соберем здесь. Я так понимаю, вот там спереди еще у меня есть какие-то контейнеры. Вот он, да, никак не могу навестить, все навелся и летим. Летим прямиком, друзья, туда А просто нажав на shift мы делаем стандартное ускорение Которое не слишком такое эпичное Но просто ускорение Я так понимаю, мы всех врагов уже здесь завалили Никого в данной области нет Папки мы здесь, просто папки, друзья Так, вот это что за контейнер Собираем, отличненько. Не обязательно подлетать прямиком вплотную Так, здесь что у нас такое? Затерялось Тихо-тихо, главное нам выстроить, не врезаться И не повредить наш космолет Секундочку, это как добывать? Это как добывать у нас? Это как? А что это? Это, скорее всего, нужно какое-то устройство специальное, да? Или надо пострелять по нему? Я не пойму, друзья. Так, что, что, что пишут? Об, об стелс детектор Что-то, я так понимаю, нужно какое-то устройство. А ну-ка, если ракеткой бомбануть, ну-ка, давайте попробуем. На! Ой, а что это было? Что это отскочило сейчас только что? Да блин, а что-то я потратил, короче говоря. Не пойму, что. Так, один на двоечку. А, это у нас... Это маскировочка была, ребятки, смотрите Есть у нас функция определенная. Так, она на однерку что такое? О, а это энергетический Разряд какой-то, так, а на троечку что? На троечку пока ничего Тихо, тихо, тихо Я слышу, где-то кто-то бабахает Так, предлагаю сейчас, в данный момент Так, слетать вот туда еще, да, вот за этим вот Лутом, который здесь у нас находится И летим на базу, у нас, ребятки, новый уровень Попробуем сейчас прокачаться Необходимо нам затронуть этот пункт Тоже, так, летим на базу Сейчас я постараюсь, ребятки, немножко качнуться База у нас находится вот в таком вот астероиде В каком-то куске а, скалы залетаем сюда, и, наверное, здесь нам позволят сделать апгрейд, правильно залетаю? Правильно, друзья, залетел я, Там неплохо так получилось, вылазка у нас такая получилась, да, набрали мы немножечко полезных материалов, из которых, наверное, что-то нам предложат сделать, так, плюсик нам вот сюда вот надо нажать, наверное, или нет, или сюда, но это у нас инвентарь, я так понимаю, это хранилище нашей базы, куда мы можем, я так понимаю, перенести все наши предметы, так а как быстро переносить? Быстро как-то можно их переносить А, просто на правую кнопку мыши, друзья Предметы у нас переносится максимально быстро Это я не знаю, что такое Я просто все сюда пока перенесу Пускай оно все лежит на месте домашний бустер какой-то Энерджи, какие-то ячейки на с медиум Я не знаю, ребятки, для чего эти нано-боты вообще все нужны Необходимо срочно ждать русскую локализацию Где нам это будет все понятно Так, здесь что у нас такое? Мы же вроде получили уровень, а как его использовать-то? Я даже ума не приложу К есть, а второй уровень А как использовать ее? Нет, что ли, вообще возможности такое или как? Да, я лично пока что не нашел 89% у нас что-то пострадало И так, пауза так, так, так. Какие еще есть функции? Давайте будем смотреть. Ох ты, а это что такое? Я выбираю этот какой-то другой корабль. Смотрите. Это вот тот, который был до этого. Да, я на нем сейчас летаю. А это у нас совершенно другой, смотрю, корабль. И, кстати, у него полный боезапас. Так, а это что за... Это вообще какой-то истребитель у нас? Капец, тут столько много этих кораблей. Ну, я так понимаю, это средний вариант между скоростным и боевым кораблем. Вот этот, скорее всего, типа бомбардировщика, наверное, что-то. А может быть и наоборот, если честно, ребятки, я не в курсе. Но вот этот стопудовый истребитель. Уж больно у него такая терзкая, а, вызывающая форма, как характерная для истребителя какого-то. А это типа воин, самый такой стандартный средний боец, который может и то, и все. Так, ну давайте на нем и попробуем а, дальше. Так, это что за кнопочки? Это восстановить, наверное, да? Это, скорее всего, починить. Да, у нас здесь, смотрю, кое-что поломалось. И чтобы нам починить, нам необходимо использовать 11 наших кредитов. Да, давайте я все-таки починю. Да, мы чиним, кредиты у нас тратятся. Но зато у нас теперь, ребятки, все на 100%. И мы можем снова вылетать в бои и раздамаживать всех. Ну что, давайте еще одну вылазку совершим. Не будем сидеть. Так, здесь мы все у себя собрали на нашей территории. И я так понимаю, нужно просто куда-то подальше отлететь. А куда именно, я даже ума не приложу, если честно. Куда можно слетать? Вот к тому большому астероиду давайте слетаем. Но мы, по-моему, возле него уже шарились. Так, ускорение. Сейчас я, ребятки, туда еще немножко вот в это в астероидное уплотнение пролечу. И посмотрю, возможно, где-то что-то еще есть у нас. Надо еще научиться, как нам добывать какие-то полезные ресурсы. Так, секундочку, летим, смотрим. По-любому здесь что-то должно быть, наверное Я так думаю, но сейчас мы это и узнаем Давайте еще разочку ускоримся Да, ускорение, кстати, у нас не бесконечное Вот там вот в левой части, видите, полоска убывает Это у нас убывает наша с вами Ускорялочка, так, и что дальше? Дальше-то что? Не вижу я каких-то действий Конкретных а, Сзади меня остались некоторые ресурсы Так, здесь совсем пусто Я так понимаю, здесь вообще нечего Смотреть больше, ой, что я такое выстрелила? Зачем я этими штуками стреляю? Это что вообще такое? Это какой-то датчик или что? И Им выстреливаешь, он прикрепляется, видимо, к чему-то. Оп, сигналочка. Он, он, он отлетел от нас на определенное расстояние и сейчас сигнализирует нам что-то. F. мы можем обратно, кстати, его забрать. Отлично. Просто так, и чё? Ай, -а -а -а, нифига себе! Это что это было сейчас? Это бомба была, ребятки. Это была бомба, которую я собрал и которая просто... <с Oak> которую забрал я и бомбанул на ней. Так, что дальше? Что же дальше делать мне? Так, вот туда, что ли, слетать или что? Давайте глянем все-таки карту. Что нам здесь можно еще делать? Как-то, может быть, перемещаться можем между этими точками, нет? Вот это что такое? Это у нас сама планета. А, это уже другая планета у нас, да? Так, а это что такое? Быстро как-то нельзя... Это у нас вернуться. Я имею в виду, быстро нельзя телепортироваться между мирами. Похоже, нет. Ну, давайте летим дальше. Да, меньше всего... А, меньше всего. Я, я в общем-то, заинтересован сейчас в том, чтобы мне какое-то задание получить. Но задания я никакого, друзья, не вижу. Вот там вот а, наша база. Там у нас что-то есть. Мы, кстати, вот эти вот штуки, которые у нас имеются, что можно собрать. Мы их видим достаточно на далеком расстоянии. Так. Может быть, слетаем к той планете? Я не знаю. Давайте попробуем супер прыжок какой-нибудь сделаем. Только на С. Так. И что у нас получается? Летим мы с супер скоростью, да? И... И где мы оказываемся? Вот я вроде навелся на ту планету, и... Что у нас? Мы уже летим, я так понимаю, или как? Мы вроде летим, да, Супер скорость у нас, друзья. И как-то, наверное, можно... А... Так, секундочку. Вот к этой локации мы сейчас должны прилететь. Интересно, как долго мы будем лететь, не пойму. Есть какое-то время или же нет? Так, а если как-то еще раз ускориться? Даже не вижу, какой... А, отсчет времени, скорее всего, есть. 1.18... Так, а сейчас посмотрим, сколько. Или мы так вообще будем всю игру лететь и никогда не прилетим? Ну-ка, ну-ка. Наводимся. 1.16 LS. Что за LS? Не пойму. Так, наверное, надо как-то... Ага, ну-ка попробуем на F. На F нажали и вроде как еще быстрее полетели, да? Или мне так кажется? Да-да-да, друзья, вроде бы как бы летим. Летим к совершенно другой новой планете. И сейчас посмотрим, что у нас здесь есть на этой планете. Ох, как быстро километры у нас летят. Вот эта скорость, вот это я понимаю, вот это форсаж просто. Так. И, надеюсь, мимо не пролетим. Да, это был перелет, я так понимаю, между звездами, между планетами. Сейчас загрузочка произойдет, и мы окажемся в совершенно новом пространстве. Так, вот мы, значит, пролетаем сюда, и что мы видим? Стоямба, стояба, успокоится, успокоится. Да, эту планету мы видели вдалеке. Мы прилетели откуда-то вот оттуда. И не знаю, видно ли, нет, будет ту планету, с которой мы сейчас прилетели. Я не пойму, если честно. Так, секундочку. Откуда мы прилетели? Ну, короче, мы прилетели откуда-то издалека. С тех степей. Так, прилетели в новое место и пошли, ребятки, собирать. Здесь тоже есть база, на которую мне можно, я так понимаю, присесть... Так, а вот, в этом, а вот в этом камне есть, кстати, база. Давайте в сейчас залетим и посмотрим. Так, вот это желтый, что это такое? Это типа союзники, да? Желтые это союзники, я так понимаю. А красненькие это у нас враги. Давайте попробуем, поможем нашим союзникам. Нет, не получилось. Они сами, мне кажется, разберутся и без меня. Так, что у нас здесь такого? Давайте глянем. Это у нас база новая. Это что за кольцо? Мне интересно прям посмотреть. То ли это какой-то портал, то ли это что? Сколько, кстати, него? Три километра? Офигеть, как далеко летит. Мне прям интересно. Сейчас посмотрим, что это за такое колечко-то. Колечко, колечко, кольцо. Так, а, это у нас, ребятки, портал. И, и этот портал выпускает вот такие вот большие корабли, с которыми, ну уж мне, наверное, точно не совладать. Так, как у него пушки, пушки отшибать? Давайте попробуем. Вот таким, ребятки, образом мы отшибаем пушечки. Блин, а чем я стреляю? А, это большая... Это бомба была. Так, пушку надо срочно отбить у него. Иначе нам будет... Ха, на. Так, на, держи бомбочку. Так, щиты он нам сносит. Он нам, он нам сносит щиты, я смотрю. Так, еще держи бомбочку. Отлично. а он, он бомбочки все взрывает, у него стоит об, оборона какая-то бом... Ох ты, он щиты нам уже по, поотбивал, ребятки Ну мы у него почти одну турельку отбили Ой, как точно, ой, как точно Так, улетаем срочно Блин, у нас сейчас хп пойдет, улетаем, друзья Срочно улетаем, ретируемся, ретируемся Нет, что-то мы выбрали себе врага не по рангу А он, похоже, выпускает еще и истребителей мелких Офигеть просто, вот это я попал, друзья Ну ничего страшного Сейчас мы сконцентрируем свой огонь на этих истребителях и постараемся их всех убрать. Так, где он? Ага, вот он. Так, успокойся, чувачок, успокойся. Мы с тобой по-мирному разойдемся. Давай по-мирному по разойдемся просто и все, не будем, никто никого не будет трогать. Отлично, ребятки, вы видели, что сейчас произошло? Я просто, можно сказать, нарвался жестким образом на этого типа и меня чуть прям здесь не раздамажили. Ну что ж, ребят, вот такая вот игрушечка, играем в Everspace 2, вторая часть, она у нас находится в, еще пока в разработке, еще пока не выпущена. Сейчас, секундочку, я ускорюсь немножечко, чтобы побыстрее долететь. А, нифига, у меня горючки, видимо, нет, чтобы побыстрее долететь Да, она у нас находится, ребятки, еще в разработке Эта игра, и, братишка всю Довелась счастливая случайность Поиграть в нее Опять я возле этого дредноута, чертового, а Он меня так развалит просто-напросто У меня щиты не работают, надо улетать, друзья Надо улетать поближе к своим Надо отлетать, чтобы меня Мои защитили А Хотя, я не знаю, это может даже быть моя проблема Мои никто на него агриться не будет Потому что сам нарвался, сам виноват Так Вижу каких-то врагов где-то я. Это, похоже, опять этот дредноут выпустил врагов на меня. Сейчас мы посмотрим, кто там есть у нас. Так, где они? Вот он, дредноут, кстати, летит. Его пытаются раздамаживать. Союзнички. Давайте будем помогать. У нас щиты восстановились. Я не знаю только, сколько у нас будет хпшечка наша восстанавливаться. Но мне кажется, достаточно долго. Да, вот я тут, я так понимаю, я помогаю сейчас союзникам а, воевать с этим дредноутом. Это, а, у нас тут еще наш дредноут Да, и у нас неплохо получается И, ребятки, смотрите, какой эпичный момент Он просто разваливается на части Интересно, близко можно подъезжать или нет Мы только что завалили вражеский дредноут И он у нас просто-напросто Распался на части Давайте поможем добить остальных, мелочевку всякую так, сложновато на самом деле стрелять, у меня еще немножко подлагивает, так как компьютер мой ржавенький, не вывозит все это дело, но тем не менее мы показываем результат, друзья, мы завалили дредноут, хотя совместными силами с нашими союзниками, но мы это сделали, черт возьми, мы это сделали, у нас второй пока что уровень, но я пока не разобрался, как же можно прокачивать наши а, уровни, так, а есть здесь база какая-то моя, есть? Куда мне можно залететь Так Где у меня поддержка-то вообще имеется? Нет на этой планете. Вот тут, скорее всего, есть поддержка, куда можно залететь и отремонтироваться. Да, меня изрядно потрепали, мне отняли щиты, все поломали мои. Да, кстати, вот этот физический щит, он не восстанавливается. Энергетический щит, он тебя бережет от первых выстрелов, от первого урона. Но вот физически, я смотрю, он не восстанавливается. Его нужно ремонтировать, друзья, за кредиты, которых у нас не так уж и много. Так, вы что, меня пустите? Нет, открывай ворота, свои летят. Открывай, говорю. Ну, о, друзья, открывается ворота-то. Точно открывается или нет? Или мне показалось? Нет, мне похоже показалось. Так, надо ближе подлететь. Надо ближе подлететь, чтобы они открылись. Секундочку. О, открывается? Нет. Нет, мне показалось, друзья. Видимо, с другой стороны у них вход. Не с этой, а с другой. Сейчас попробуем облетим и разберемся. А, вот он, вот она где приемная для новичков, для нубасов типа меня. Вот отсюда надо влетать, да? Здесь мы паркуемся. И, скорее всего, здесь у нас какое-то будет обслуживание. Давайте подлетим побыстрее уже. Так, секундочку, секундочку. Что это за площадочка такая? Так, ну сюда нам, да, присаживаться, или как? Где этот? Так, секундочку, что-то меня как-то мотает из стороны в сторону. Секундочку, так, как присаживаться? Секундочку, секундочку, да блин, что ж ты будешь делать-то, Как здесь сложно, ребятки, управляться, так. Док-станция, да, вот у нас док-станция Где, я так понимаю, можно отремонтироваться База наша совершенно в другом месте А здесь чисто у нас место, где мы можем ремонтироваться Так, F мы можем пропустить R можем скипнуть сразу же Да, так, давайте нажмем и скипнем Тут, в принципе, все предельно понятно Нажав на Repair Мы сможем а, починить наш корабль Ему восстановить а, ХПшечку шечку До сотни О, 280, офигеть, вот это меня просадили Также мы сможем, ребятки, восстановить